Приветствую вас, дорогие друзья. Меня зовут Олег Ломака, я участник сообщества ВЕККО. Рад вас приветствовать на презентации, посвященной удивительному и во многом уникальному проекту Golden Rage. И тема сегодняшнего нашего вебинара – Golden Рейша марафон для, для всех, для вас. Друзья, для тех, кто готов набраться терпения – и двигаться вместе с нами в намеченном направлении. Сейчас я запущу слайды. Вот. Приветствую всех дисциплинированных, потому что два слова о самом проекте, ну и немножечко рассмотрим потом маркетинг и вообще какие варианты. На мой взгляд, Golden Ratio – это не просто уникальное, это один из лучших проектов сообщества, Почему? Потому что он а, буквально отвечает очень многим а, своим критериям важным. Например, он воспитывает в людях терпение, потому что здесь а, результат, он есть, он очень хороший, но он отложен во времени. Поэтому и темой сегодняшнего вебинара я выбрал именно такую. Второе, этот проект хорош тем, что для... Людей, совсем не посвященных в криптовалютный мир, он может стать проводником, потому что даже не имея вообще никаких э, знаний, навыков в общении с криптовалютой, вы очень легко и просто можете познакомиться. Для этого всего-навсего нужно купить э, свою первую криптомонету, э, поместить ее в проект Golden Range и начать участвовать в одной из гильдий этого проекта, и вы уже автоматически, получается, соприкоснулись с миром криптовалюты, научились ей пользоваться, и, во-вторых, вы уже стали инвестором, что тоже само по себе уже очень и очень здорово. Вот. Ну, а еще хотелось бы добавить следующий важный момент, то, что в проектах Golden Ratio на самом деле может принимать участие практически любой человек, потому что сумма входа в проект настолько мала, что ее может позволить себе каждый. Это во-первых. Во-вторых, для тех, кто уже принимает участие и строит команды, Golden Ratio может также являться очень хорошим инструментом, я бы его назвал как первое касание, например. То есть можно долго и сложно объяснять людям о том или ином проекте, что-то а, доказывать, в чем-то убеждать, а можно просто предложить человеку зарегистрироваться и сделать ему подарок в виде одной ячейки в какой-нибудь, или не одной ячейки, в какой-нибудь из гильдий. И таким образом вы человека пригласили, познакомили, ну а уже имея какой-то старт, имея какой-то подарок, то очень велика вероятность, что человек э, проявит заинтересованность и дальше начнет вникать и изучать уже более глубоко данный проект, возможно, будет знакомиться с другими проектами сообщества. И таким образом, э, таким простым касанием вы запросто себе можете приобрести верного и надежного партнера – а возможно и ни одного. А для этого всего-навсего нужно пригласить и сделать подарок. Для этого у нас тоже есть возможность. Ну, а теперь давайте перейдем к маркетингу. Я очень постараюсь его объяснить максимально просто, с минимальным э, применением цифр. Ну, хотя здесь без этого никак. Но с этим, ох, это никак не обойти, потому что проект завязан. Конечно же, на цифрах, но мы постараемся. Итак, друзья, Golden Ratio – это да, уникальная авторская разработка, и основана она на, на принципах пропорции золотого сечения, то есть на числовом ряде Fibonacci. Что это за числовой ряд, почему он называется золотым сечением, я думаю, что я это объяснять не стану, потому что каждый из вас может эту информацию найти в открытом доступе в интернете. И в чем же здесь уникальность? Об этом написана масса статей, и очень красиво и развернуто об этом можно познакомиться. Но так вот, на основе этого принципа как раз-таки и была создана матрица «Золотое сечение». По сути, она является матрицей с общей очередью участников, и здесь имеет значение то какое место вы в этой очереди занимаете. Но сокрушаться по поводу того, что вы можете задуматься над тем, что вы заняли, может быть, не самую какую-то первую позицию, то поверьте, следом за вами идет огромное-огромное количество людей или повторные откупы ячеек. И таким образом, в любое время, встав в эту очередь, она будет всегда-всегда двигаться, потому что вслед за вами постоянно идет покупка и приобретение ячеек. И очередь таким образом всегда-всегда двигается. Вот. Ну и теперь, друзья, посмотрим коротко маркетинг на примере гильдии райда. Почему гильдия райда? Абсолютно здесь никакой промоции нету. Я отношусь с большой любовью и трепетом ко всем гильдиям, во всех их принимаю участие. И это еще буду неоднократно вам советовать. А ну, гильдия райда вот просто в качестве примера. Для того, чтобы начать принимать участие в проектах Golden Ratio или Golden Ride, здесь разница только в криптомонете, которую мы применяем, вот, необходимо купить монету на бирже, завести ее в проект и купить ячейку. Так вот, на примере гильдии райда стоимость одной ячейки составляет 0,15 монеты райда. Это совсем немного. Купив ячейку, вы попадаете в общую очередь. Пока ваша ячейка движется в общей очереди, прежде чем занять свое место в матрице, она по пути набирает сразу же автоматически плюс 60% к своей стоимости. То есть ваш первоначальный вклад, ваша ячейка стоимостью 0.15 монеты райда, попадая в первую матрицу X2, занимает сразу же место и ее стоимость уже автоматически становится 0.25 райда. То есть это есть первый вклад. Она занимает какое-то ближайшее свободное место в матрице от единицы до 20, потому что в матрице 20 мест. И она занимает одно из мест, там, условно говоря, там 10, может быть, 15, может быть, 18, в зависимости от заполненности матрицы. И с этого момента, как только она попала в матрицу, она начинает свое путешествие. А вот... Путешествие это поистине увлекательное и очень-очень прибыльное, потому что по закрытии матрицы Х2, когда она пройдет весь путь, претерпев несколько делений, перестановок, попав на первое место в матрице Х2, она перейдет в матрицу Х3. И вот здесь вот начинается вот эта вот магия приумножения вашего капитала благодаря именно матрицам золотого сечения. Обратите внимание на слайде, где у нас столбец и матрица X2. То есть ваш первоначальный вклад, приобретя 67% составляет 0,25 райда. При закрытии этой матрицы уже ваша ячейка стоит 0,5 райда. 20% от этой накопленной суммы автоматически сразу вам начисляется на баланс. А оставшиеся 80% процентов как бы переходят в следующую матрицу X3. И это очень хорошо видно на слайде, потому что в матрицу X3 автоматически переходит вклад 0.4 райда. И дальше там происходят точно такие же метаморфозы. То есть матрица заполняется, делится путем перестановок. Выходит на первую позицию. И уже при закрытии матрицы X3 на баланс вам уже начисляется 30% от вклада в 0,4 райда. Это 0,36. А оставшиеся 70% процентов переходят в матрицу X5. Там происходит точно такое же движение, абсолютно идентичное. Но уже обратите внимание, вклад ваш возрос. И по закрытии матрицы X5 вам на баланс уже приходит 50% процентов от стоимости, вклад, ну, от величины вклада в матрице X5. И это тоже отправляется вам на баланс. И вот здесь бы я хотел немножечко остановиться. Да? Все, кто уже в курсе, все, кто знает, что с X13 крутой выход и можно очень-очень хорошо заработать. Но я бы хотел, знаете, сакцентировать внимание, что... Движение в матрицах X2 и X3 и X5 в том числе, во-первых, оно происходит значительно быстрее и чаще, чем выходят ячейки из матрицы X13. А во-вторых, если вы обратите внимание, учитывая первоначальную вообще стоимость ячейки в 0.15 монеты райда, какие суммы уже приходят к вам на баланс. Поэтому желать, там, стремиться к тому, чтобы побыстрее ячейки вышли из максимального уровня, это, конечно, очень здорово. Но ни в коем случае не сбрасывайте со счетов именно тот момент, что уже по пути на X3, на X5 вы очень хорошо зарабатываете. Ну а теперь давайте продвинемся чуть дальше. И матрица X8, обратите внимание, как возрос вклад, он уже составляет 2,1 райда. При закрытии 16,8 и 80% от этой суммы уже автоматически сразу же по закрытию вам начисляется на баланс. А 20% переходит от этой суммы в матрицу X13 и по полному закрытию вы уже получаете на баланс очень и очень хорошую сумму. Почему не принципиально было рассматривать, ну, маркетинг рассматривать не принципиально в какой гильдии? Да потому что разные гильдии работают на разной монете, об этом мы чуть-чуть поговорим позже, но принцип действия, принцип действия матрицы и маркетинг, он одинаков, то есть система распределения во всех гильдиях, любой монете, будь то век, будь то райда, она абсолютно идентична. Поэтому я думаю, что вот на таких простых цифрах и опираясь на табличку, причем она есть у каждого в кабинете, то есть в кабинете Golden Rage, в кабинете Golden Rage, в вашем личном кабинете есть Подобная таблица, и там очень-очень хорошо видно, сколько же вы можете заработать. А вот для тех, кто любит э, цифры немножечко посложнее или любит общаться с процентами, то вот тот же самый маркетинг, который мы только что рассмотрели, но уже э, отображен в процентах. В процентах он выглядит вообще нереально круто, и... Кажется несколько фантастическим, потому что ведь э, заявляется, что матрицы Golden Рейша от первоначального вложения дают доходность практически 40 тысяч процентов. И обратите внимание, что так оно и происходит. Если сравнивать с таблицей, вот обратите внимание, ваш первоначальный вклад составляет 0,15 райда. По закрытию 0,5 райда. Если сравнить с, таблицкой, с табличкой в процентах, то вы уже получаете по закрытию матрицы X2 уже плюс 66,67%. То есть вы фактически на 2 трети уже вернули свое вложение. При закрытии X3 и в, переходе, в момент перехода на X5, то вы уже в сумме зарабатываете 306 процентов то есть фактически вы утроили свой доход друзья ну и дальше же абсолютная фантастика обратите внимание на эти космические проценты при переходе из x5 в x8 уже практически полторы тысячи процентов доходность ну и вы знаете хотелось бы вот попросить романа открыть чат я хочу задать сообществу вопрос. Пока мы не дошли до больших уровней, друзья, вот напишите в чат цифру 8, кто готов потерпеть хотя бы год-полтора, чтобы ваша ячейка дошла до уровня X13. Век дороже битка. Ну, вот в чате пишут восьмерочка. Да, Виталий Селиверстов знает толк в этом деле. Абсолютно верно. А теперь просто давайте смоделируем. У вас есть не одна ячейка, а, ну не знаю, несколько сотен ячеек, которые вам принесут каждая 40 тысяч процентов. Готовы ли вы потерпеть уже не полтора года, а два, может быть, два с половиной? Да на самом деле совершенно не важно. Спасибо, спасибо. за вашу бесконечность, за восьмерочки. Это действительно так. Спасибо, Роман. Чат можно уже закрывать. И какую мысль я хочу донести. Дальше вы сами глазами прекрасно все видите, что в реальности каждая ячейка, пройдя полный путь, реально принесет 40 тысяч процентов. И ведь весь маркетинг здесь построен не на скорости, а именно на ценности вот этой дистанции. Поэтому только терпеливый, только спокойный и дошедший до конца будет здесь действительно вознагражден. И важно понимаете такой момент, то что здесь проигравших не будет. Здесь каждая ваша ячейка рано или поздно пройдет абсолютно весь путь и принесет вам вот это долгожданное вознаграждение в размере 40 тысяч процентов вот такую мысль я хотел вам донести поэтому с абсолютным терпением мы продолжаем движение в наших матрицах вот а теперь хотелось бы остановиться немножечко на гильдиях какие они почему они такие и какую гильдию выбрать на самом деле здесь дело каждого вам решать в какой гильдии участвовать и выбрать ее можно ну, абсолютно по разным критериям, потому что отличия у них есть, но их не очень много. Первое такое значимое или существенное отличие – это стоимость одной ячейки. Если мы берем гильдии на монете век, то это от 0,06 монеты век за одну ячейку до одной монеты век. В разных гильдиях разные разная стоимость ячеек. Второе отличие – это количество участников. То есть, каждая гильдия, она представляет собой некое сообщество людей, объединенных общей целью гильдии, играющих в этой гильдии по определенным правилам. Они тоже в них немножечко отличаются, но, друзья, суть остается -то все равно той же. Мы приобретаем ячейки, тем самым делая инвестицию и отправляя в путь каждую свою ячейку, мы ожидаем ее выхода на том берегу в матрице X13 с хорошим-хорошим профитом. Вот. И еще одно такое существенное отличие в гильдиях – это количество ячеек, которые можно приобрести за сутки. То есть это так называемые лимиты. На самом деле наличие лимитов – это... И здорово, и иногда это ограничение, может быть, кого-то расстраивает, но вот давайте поговорим о том, какие плюсы в том, что есть лимиты. Во-первых, самое главный плюс – это то, что каждый участник сообщества находится в равных условиях. То есть вне зависимости от ваших финансовых возможностей вы принимаете абсолютно одинаковое участие в гильдии. То есть, если в сутки есть возможность купить каждому участнику всего лишь, условно говоря, три ячейки, значит, это правило работает для всех. И хочу напомнить о том, что здесь имеет значение время покупки ячейки. То есть, если ежесуточно, ровно в полночь, обновляются лимиты, и вы, человек, который поздно спать ложится, выжидаете этого заветного часа обнуления лимитов 0,0,0,0 и 0,1 секунда, и в этот момент э, приобретаете ячейку, то очень велика вероятность, что в этих сутках вы займете очень такие э, более раннюю позицию, более близкую к выходу. А уже все те, кто любит поспать, ну или по ряду других причин, для кого-то может это тоже не очень принципиально, Просто ежедневно покупает ячейки, и все хорошо. Так вот, все, кто купил после вас ячейки, они как бы в очереди становятся за вами. И своим образом таким, как бы вас подталкивают вперед. Ну и так далее, друзья. Принцип вот этой вот очереди в этом и заключается. Так вот, если в сутки можно купить определенное количество, то все мы как бы находимся в равных условиях. Я сегодня купил три ячейки раньше на минуту, чем вы. Вы завтра купили три ячейки раньше, чем я. И таким образом мы друг друга постоянно-постоянно двигаем и подталкиваем, подталкиваем к выплатам. Вот это такие отличия. Ну а самое главное, общая черта у всех гильдий, всего сообщества, это, конечно же, доходность, которая составляет почти 40 тысяч процентов. Собственно говоря, это тот самый важный аргумент из-за которого мы и принимаем участие. Здесь есть реальная возможность а, самую минимальную инвестицию, пускай даже за продолжительное время, там полгода, год, полтора, увеличить в 400 раз. Ну, это ли не чудо? Вот. Ну и еще важный момент, что я говорил о том, что гильдий много у нас. 7 гильдий а, в Golden Rage работают на криптомонете ВЕК. И есть две гильдии на сайте Golden GoldenRider, они работают на крипто, на токене Райда. Я думаю, что количество гильдий со временем может измениться, может быть, еще что-то появится. Но на сегодня, в принципе, 9 гильдий, 9 маленьких сообществ внутри сообщества – это очень хороший, хороший выбор. Еще по поводу гильдии хочется отметить то, что... Каждая гильдия имеет свой чат, имеет своих руководителей. Если вы приверженец той или иной гильдии, то вы обязательно присоединитесь к чату, общайтесь. Регулярно руководители гильдии устраивают всевозможные промо в гильдиях, дабы помогать партнерам продвигаться и вообще двигать гильдию. Очень часто бывают интересные промо, когда разыгрываются и ценные подарки, и просто дарятся ячейки. Тем самым, участвуя, принимая участие в розыгрышах, в, жи, в активной жизни гильдии, вы, во-первых, и время весело проводите, а во-вторых, увеличиваете и наращиваете свой капитал, который через время вам даст очень и очень хорошие результаты. И... Совершенно не обязательно быть приверженцем какой-то одной гильдии, вы можете принимать участие абсолютно во всех гильдиях, и это только приветствуется. То есть отвечу за себя, я откупаю ячейки во всех гильдиях. Да, не всегда по лимитам, есть гильдии, которые мне более симпатичны, то там я ячейки покупаю более активно, но имею ячейки во всех гильдиях, и это еще почему Хорошо и выгодно. Потому что, когда вы привязаны только к какой-то одной гильдии, то вы постоянно в нее инвестируете, инвестируете и всякий раз ждете процесс отделения или перестановки, чтобы произошли вот эти чудные метаморфозы, которые мы сегодня опустили. Про цифры мы минимально поговорили. И ваша ячейка переходит в другую матрицу, и вам уже приходит выплата на баланс. И когда вы участвуете только в одной гильдии, то вы вот как бы сами себя ограничиваете, потому что все гильдии развиваются со своим темпом, но периодически деление и перестановки и зачисление средств на баланс происходит в разных гильдиях. И когда вы и там участвуете, и там, и там, и там, то отовсюду по чуть-чуть вам всегда-всегда-всегда будет приходить вознаграждение. Вот. Поэтому моя рекомендация, как всегда, все проекты, все гильдии по возможности, так сказать, по желанию и по симпатии. Двинемся дальше. Хотелось бы вот еще на чем остановиться, друзья. Сейчас-то, в принципе, действительно золотое время для проектов Golden Rage. Почему? Я думаю, все вы обращаете внимание, что сейчас у нас происходит с курсом монеты. Он немножечко присел. Но если подойти к этому вопросу с другой стороны, то это просто хорошая возможность создать сейчас движение ну, во всех гильдиях. И от этого всем нам будет, всем участникам будет только плюс. Потому что, обратите внимание, такая... Простенькая аналитика для сравнения. Опять же, никаких личных предпочтений. Я люблю, ценю, уважаю все гильдии. Но вот первое, что мне попалось, это на примере гильдии Куберы. Обратите внимание, в феврале 2021 года я зашел на биржу, посмотрел по графику, освежил, так сказать, в памяти. Один век стоил у нас приблизительно в среднем 3,6 доллара. Вот, одна ячейка в гильдию Кубера стоит 0,36 монеты век. Ну и, соответственно, несложным математическим действием мы э, можем посчитать, что при курсе в феврале 3,6 за монету одна ячейка примерно стоила 1 доллар 20 центов. То есть, чтобы купить одну ячейку, нужен был 1 доллар 20 центов. А июнь месяц, вот нынешний месяц, Примерно средний курс, опять же, я взял с биржи. Один век сейчас примерно стоит 0,35-0,36 доллара. А дальше такое же простое арифметическое действие умножения. 0,36 умножаем на курс 0,35 и получаем, что одна ячейка в гильдию Кубера стоит 12 центов. То есть, друзья, если сравнить с февралем месяцем, она стоит в 10 раз дешевле. Если вы активно откупали лимиты и продолжаете откупать, то я вам скажу, что сейчас вам это делать в 10 раз легче. А те, кто еще может этот момент не словил, то вы действительно обратите внимание на цену и просто создайте это движение. Потому что не забывайте, вне зависимости от того, сколько в долларовом эквиваленте стоит ячейка, вы ячейку покупаете не за доллар, а покупаете ее за монету вверх. И начисление вам также приходит именно в монете вверх. То есть, если кубера в среднем приблизительно за полный цикл всех матриц от X2 до X13 дает там около 140 монет, то неважно, за сколько вы покупали, там по 3,6 или по 0,36, на выходе вы все равно получите заявленные 40 тысяч процентов, чуть меньше, там, 39,787. Но в монете век, а не забывайте, что монета век – это наше цифровое золото. Ну и, друзья, курс райда сейчас тоже несколько изменился. И вторым примером точно такая же аналитика. Февраль месяц, средняя стоимость райда около 11 долларов на бирже одна ячейка в гильдии райда 0.15 райда умножаем на 11 и получаем доллар 65 стоит одна ячейка в райда сейчас в июне при среднем курсе токенара по 3.7 мы получаем за 55 центов одну ячейку но логика-то осталась та же мы входим в монете и начисление мы получаем в монете все те же 39 787 Тысячных процентов. Ой, 39 787 процентов заговорился. Вот, вот что хотел донести. То, что сейчас имеет смысл по чуть-чуть, по чуть-чуть и очень активно двигать все гильдии. А от этого вы потом со временем просто поймете, что то время, когда курс на бирже благоприятный, вы упустили или же воспользовались. Здесь каждый решает сам. Вот, и а, еще несколько мыслей о том, а, как применять, в каких проектах, почему сейчас, вот я во главе угла сегодня поставил Golden Ratio, а все остальные проекты, они у нас идут как перевалочная база. Да потому что, друзья, а, напомню о том, что эмиссия века у нас в этом году уже исчерпана полностью, и фактически... А, проект, который действительно нам сейчас генерирует ВЕК, это Golden Ratio в монете ВЕК. А вот, поэтому и на предыдущем слайде и я делал акцент на том, что и цена монеты очень привлекательная, и заинвестировав ее сейчас, эту монету, купленную за недорого в проект Golden Ratio, пускай через год, пускай через два, это уже, да неважно это абсолютно, вы Получите очень хороший профит. Плюс ко всему, для тех, у кого были большие депозиты в профит-боте, часть средств, безусловно, мы говорили на прошлой встрече о том, что имеет смысл стейкингом, стейкать их в криптоакселераторе в 10.90. Но можно же немножечко диверсифицировать и небольшую часть заинвестировать в проект Golden Raiser, Тем более он просит именно... Маленьких-маленьких инвестиций, но очень важно, что регулярных. Поэтому, друзья, каждый решает сам, сколько процентов, куда и как. Но обратите на это внимание, что таким образом мы действительно можем создать очень хорошее движение. О том, что сейчас на бирже монета стоит и одна и другая, мы с вами поговорили. Так вот, если сейчас мы всей дружной компанией соберемся и хорошенечко прокачаем оба этих направления Golden рейша, Golden Ride, то, друзья, через время, начиная получать оттуда свои выплаты там, с X3, там, с X5, с X8, потому что все гильдии очень сильно заряжены, и там очень-очень скоро будет хорошая отдача. Полученные средства мы же можем дальше отправлять на приумножение. А для этого у нас стартовал... Отличный проект, все, которого, которого все очень долго ждали. Это веб-токен Profit. И полученные райды, допустим, можно заряжать в веб Profit. Полученные райды можно использовать на создание депозитов и о ProfitBot. Ну и, безусловно, не забывайте о том, что еще и часть заработанных средств нужно себя тоже баловать. Поэтому принимайте правильные решения, раскладывайте свои активы по разным проектам, приумножайте, следите за курсом и делайте правильные выводы. Вот на этом я бы на время прекратил презентацию и перешел к вопросам и ответам, потому что, может, что-то упустил, легкое волнение, дрожь в голосе, это тоже шутки, вопросы и ответы, вот так. Друзья, и с удовольствием бы сейчас с вами пообщался, потому что если действительно что-то упустил, с радостью отвечу, можем устроить небольшую дискуссию, поэтому давайте с вами активно подключимся к чату и жду ваших вопросов. Постараюсь на них ответить. А пока вы пишете вопросы, может быть, для тех, кто хотел более точных цифр, сложных расчетов о том, как происходит деление матриц, почему это происходит, я вам, знаете, отвечу так. У нас в сообществе есть гуру этого проекта, Петр Балашов, и у него очень много правильных и хороших видео. А поскольку он еще является и техническим директором, если я не ошибаюсь, то он прям в этих цифрах, в этих цифрах просто... «Как рыба в воде», и он уже записал достаточное количество подобных роликов. Но это нужно для тех, кто действительно хочет понять досконально. Я, пронаблюдав за сообществом за вот полгода чуть больше, понял, что да, есть у нас такие смелые ребята, которые полностью там до процентика высчитывают и понимают, сколько ячеек выйдет, через какое деление и так далее. Но на самом деле разбираться в этих цифрах нужно. Для тех, у кого есть к этому страсть, да, делайте, разбирайтесь. А для тех, кто просто понимает, друзья, для вас, для нас важна динамика. То есть когда ты видишь, что в течение месяца происходит несколько делений, ты видишь постоянное перемещение своей ячейки по матрице. И когда ты понимаешь, что регулярно получаешь выплаты, то это ли не лучшее доказательство того, что это действительно рабочий маркетинг? Вот. Ну, а теперь вопросы читаем. Так, спасибо, друзья, за комплименты. Я старался красиво рассказывать. Спасибо, Виталий, за добрые слова. Вот, вопрос, Шалпан, ваш вопрос читаю. Добрый вечер. Примерно сколько в среднем партнеры инвестируют в матрицы GoldenRide? Уже у меня около 120 ячеек. Это много или мало? Я вам отвечу так. Партнеры инвестируют, каждый инвестирует столько, сколько считает нужным. Есть практически во всех гильдиях лимиты, в гильдиях Райда они тоже есть. Я знаю, что есть партнеры, которые ежедневно выкупают лимиты. И для таких партнеров там, кстати, тоже есть от руководителей гильдии разные плюшки. Есть те, кто покупает хотя бы одну ячейку в сутки. Есть те, которые купили всего одну ячейку и ждут чуда. Да, для них это чудо свершится, но оно будет, оно будет тогда, когда его, их ячейка выйдет. Но по поводу того, что 120 ячеек много или мало, я вам скажу так. Круто, что у вас есть 120 ячеек, потому что каждая эта ячейка принесет вам 400 иксов. А много или мало, вы, наверное, себе ответите сами на этот вопрос. Когда ваши ячейки начнут приносить прибыль, вот тогда вы, наверное, может задумаетесь над тем, много их было у меня или мало, или, может быть, надо было еще купить 50, 100, 200, 300. Я знаю, что у активных партнеров тысячи ячеек куплены в проектах, и все эти тысячи, безусловно, со временем принесут прибыль. Вот так. Ведь Ивата старался философски ответить на этот вопрос. Но ну, здесь действительно, много это или мало, вы, наверное, решаете сами для себя. Все зависит, ну, наверное, от финансовой возможности и от ваших аппетитов. Вот, двинемся дальше. А многие на старте многие на старте ячеек, 200 штук, сейчас имеют от 10 тысяч ячеек на балансе. А, ну вот, да, вот и ответили. Тысячи ячеек на балансе. Все правильно, так и есть. Так, просьба, снимите видео, как перевести деньги с ProfitBot на Golden Ratio. Да, сниму и отправлю. Так, спасибо, отлично, доходчиво рассказано, спасибо вам. Яснее стало, что куда и как можно, и терпение. Ну, Марат, вот действительно вы прям своим последним словом прям подытожили. Да, действительно терпение. Ребят, здесь, здесь марафон, здесь не спринт. Мы действительно все движемся в направлении. И чемпионом будет каждый, кто своей грудью разорвет эту финишную ленточку с надписью 40 тысяч процентов. Так, спасибо, спасибо вам за добрые слова. Да, абсолютно верно, сечение единственной баунти, которая дает эмиссию век сейчас благодарю я вас благодарю друзья ну было бы здорово еще вопрос какой-нибудь я тогда бы с удовольствием ответил может быть сам разобрался получше в каком-нибудь моменте вот спасибо спасибо вам ну что ж друзья я так понимаю вопросы закончились а все кто был а кто-то пишет еще отлично на самом деле, друзья, хочу сказать, обратиться к тем, кто был первый раз вот именно как новичок и вообще ничего не знает про Golden Ratio. Я вам действительно рекомендую изучить этот проект чуть более внимательно. Не обязательно углубляться в сложные подсчеты, а просто пообщайтесь с людьми, которые вас пригласили, с вашими оплайнами. Какие сроки, какая динамика, чтобы вы четко понимали о том, на какой срок вы сюда делаете инвестицию. Ну и я думаю, что я сумел донести сегодня о том, что ваша инвестиция может быть вот такой, а результат может быть огромен. То есть я развожу руки так широко, что даже камера не захватывает. Поэтому вот на это обязательно обратите внимание. Так, и что, я жду еще одного вопроса, потому что кто-то сказал, что пишет и попросил подождать. Вот. К новичкам обратился а к тем кто уже давно в сообществе друзья я могу призвать вас только к тому что давайте потихонечку начнем двигать гильдии все не все может быть здесь приверженцы какой-то там одной гильдии но начните это делать по чуть-чуть имея приход монеты век сейчас со многих проектов, где она отдается Блин, здорово было бы действительно откупать и потихонечку, потихонечку делать это движение. Я думаю, это только улучшит вообще общее настроение, приподнимет боевой дух. Я понимаю, что все сейчас на летних каникулах, но работа несложная. Ячейку купить – это просто. Итак, вопрос. Понять не могу. В одной гильзии до деления остается 12 тысяч, в других – вот 40 тысяч. Почему сообщество не может выкупать ту, в которой до деления меньше – было бы быстрее. Возможно, да, вы правы, но ведь есть же некоторые партнеры сообщества, которые участвуют, допустим, в какой-то одной гильдии. Они купили там очень большое количество ячеек, и у них есть желание, чтобы именно их гильдия побыстрее вышло, а ваше предложение говорит о том, что нужно покупать в ту гильдию, где меньше доделения. Ну, то есть, может быть, люди не очень хотят именно таким образом делиться. А я в самом начале говорил о том, что круто тому, у кого есть ячейки ну, во всех гильдиях, поэтому вам совершенно не принципиально, какая сейчас из гильдии будет делиться, потому что вы так или иначе, имея ячейки в каждой из них, вы получите свое вознаграждение. Вот. Я вот так понял и ваш вопрос, и таким образом сформулировал. Вот. Ну и, в принципе, за сообщество я ответить не могу. Я могу рассказать только то, что делаю я. Я регулярно делаю откуп по возможности. Так, слова благодарности, спасибо. Мало продвижений и рекламы Golden Ration. Особенно на веки. Хотелось бы больше. Тем более по нынешнему вкусному курсу. Владимир Ту Спирит. Абсолютно верно. Поэтому давайте я еще раз скажу с подачи Владимира, имея возможность вещать на сообщество. Друзья, сейчас очень хороший курс века. Самое-самое время активно откупать ячейки во всех гильдиях проекта Golden Ration. Приглашаю всех. Вот. Я думаю, и на вопрос ответил, и промоушен еще раз подтвердил. Так, спасибо, спасибо. А может такое быть, что гильдия... Так, вопрос, Олеся. А может такое быть, что гильдия остановится когда-нибудь и из этих два никогда не выйдет ячейки, тогда пропадут. Олеся, движение остановится, остановиться может только в том случае, если мы перестанем откупать ячейки. До тех пор, пока сообщество откупает ячейки, движение идет. Здесь же весь принцип на том и построен, что мы создаем постоянное движение. А чтобы было еще постоянное движение, совершенно не обязательно прям всегда-всегда идти на биржу, покупать э -э монету, заводить и так далее. Ведь всегда можно создавать движение уже за счет выплат. Ну вот, например, вышло у вас из X2 в X3. Ну, там же незначительная прибыль, там вы всего-то две трети от вклада отбиваете. Ну так будьте тогда ответственны, что ли. И эту сумму просто не выводите, а отправьте ее на реинвест. Тем самым докупите еще ячейки в X2 и дадите движение. Допустим, получив вознаграждение по выходу из X3, ну это так, это я чисто гипотетически, вот прям на ходу. Предлагаю один из вариантов стратегии. Так вот, по выходу из X3 возьмите и, ну, скажем, 30% на вывод, ну, на мороженое, а остальное на реинвест, снова на движение. Вот когда уже выход будет из X5, там уже и сумма поинтересней, и уже можно и вывести себя побаловать, и часть всегда оставить на реинвест, снова на откуп ячейка. Ну и так далее, из X8 и из X13, уж получив большой куш, тоже какой-то процент оставить на движение. Таким образом вы создадите эту закольцовку, движение будет всегда происходить в золотом сечении, все будут получать вознаграждение и будут таким образом продвигать, продвигать, продвигать друг друга. Ну и плюс, безусловно, да, кстати, и забыл я об этом сказать, может кто-то не в курсе и для кого-то напомню, что помимо вот этого пассивного дохода здесь же есть еще и реферальный бонус. Поэтому, друзья, один из рецептов, чтобы все у нас было хорошо, это безусловно, давайте развивать сообщество, приглашать новых партнеров, показывать им эти прекрасные возможности, как можно зарабатывать на пассиве и на активе. Вот, думаю, что ответил. Угу. так, так, так. Да, я думаю, что новички пессимисты поймут. Спасибо за комплименты, друзья. Действительно очень приятна ваша обратная связь. Все еще покупаем на монете век. Да, монета век у нас все гильдии в Golden Raiser все на монете век, а в Golden Rider на монете ра. Так, ой, прям засыпали прям спасибо спасибо спасибо все спасибо дорогие друзья ну что ж я думаю я ответил на вопросы я донес максимально коротко максимально просто эту информацию поэтому еще раз хочу призвать вас к тому что движение проектах Building создаем именно мы с вами. Поэтому это только наша ответственность. Ну, а у нас для этого с вами есть абсолютно все инструменты. И курс хороший, и другие рабочие проекты нам тоже дают а, прибыль. Поэтому можно немножечко это дело диверсифицировать. Поэтому решайте сами, где, куда, сколько и как. Но я думаю, что движение должно начаться. Спасибо вам за внимание.